Приветствую всех из Финляндии. Это будет видео дополнение и пояснение к видео о том, как я утеплял фасад своего дома. То есть здесь хочется сразу поправить. Я немножко внести хочу ясность. Во-первых, поблагодарить всех, кто написал комментарий. Спасибо большое. Достаточно много комментариев и видно, что вам понравился такой формат. На самом деле это просто э, такая, скажем, ирония судьбы. Да? Или ты начинаешь снимать вроде первый день, там мысли тратишь время на то, чтобы записать все свои, ну, как бы, пояснения, на второй день ты уже понимаешь, что у тебя, тебе нужно думать, как это сделать, что сделать, и то есть времени продумать, что говорить, не очень-то хорошо и понятно. Поэтому начинаешь уже понимать, время ограничено, нужно делать быстрее, но заснять надо, поэтому просто вот старался максимально снимать разные ракурсы и думал потом озвучу, но все-таки это ну, не совсем правильно для тех, кто разбирается, кому, кому это интересно, то они готовы посмотреть, и люди для себя видят как раз-таки некоторые приемы, еще что-то, то, которое для себя могут ну, использовать. Получается, ну, информацию они получают в любом случае. Так что большое спасибо всем, кто написал. В данном случае нужно понимать огромную разницу, что вот ключевое в данном варианте да, видео это ремонт, это реновация. Это старые здания, которые невозможно сделать новыми. Их можно улучшать, но это то же самое, что старика э, поить витаминами. Он все равно молодым не станет. Поэтому улучшится, что-то произойдет лучше, качественнее, э, что-то по-другому пойдет. Но все же он не станет никогда новым. Соответственно, в ремонтах, а я работал на ремонтах тоже немало. Это мое начало было как раз таки. Я, все, я работал в ремонтно-строительном управлении. Поэтому я 8 лет отработал на ремонтах практически. Ну и в дальнейшем там реновации квартир, домов частных. Это все тоже было. И тут вроде как ты понимаешь, как и что нужно делать, но никогда не знаешь, с чего ты начнешь и чем ты закончишь. Это очень важно, нужно понимать. Поэтому есть огромное количество всевозможных решений или тех, которых задач, что можно сделать легко и просто, качественно в новом строительстве. И... Практически невозможно, либо экономически будет нецелесообразно по времени, по трудозатратам, по деньгам э, делать это на ремонте. Поэтому здесь в этом случае я то же самое оставил бумагу внутри в качестве ну, пароизоляции, назовем это так. Хотя это не пароизоляция, это просто лощеная бумага, но вот как раз таки кадры, где есть я бумагу специально, я ее выбрасывал просто на улицу, да, пошли дожди, это была осень, когда я делал это в прошлом году было, и соответственно она намокла, намокла, и мне стало интересно, как она себя поведет, то есть там несколько дней шел до несколько дней, да, шел дождь, то есть прерываясь ну либо сильный был и вот я увидел, что бумага, по идее, она часть какая-то, она мокрая, она как бы насквозь, а часть даже вот в воде у нее цвет, ну, отличается, то есть она, ну, скажем так, отчасти лощеная, поэтому, ну, будет работать она немножко как э, такой пара скажем так, ну, по крайней мере я так надеюсь на это. В любом случае, ребята. Э, где большое окно, как я и сказал в видео, меня в плане поменять окно это и большое, но в большое я разделю и сделаю дверь, выход из, из дома сразу сюда на террасу. Соответственно, ту работу, которую я проделал, которая сделана, мне придется разобрать. И я вам, конечно же, покажу, как это будет выглядеть, но смотрите, в данном случае, так как... Ну, пароизоляцию мне качественно не сделать вообще никак. То есть им нужно было либо на что-то такое заморочиться, на что-то непонятное. И потратить непонятно сколько времени, сколько ресурсов и так далее. Которого вот времени больше всего мне не хватает. А тем более, если добавить съемки, то оно еще и больше отнимается от самой по себе работы. Но суть не в этом. В дальнейшем я в моем каком-то там глобальном плане, когда я закончу полностью по фасаду, перейду вовнутрь... Боюсь этого момента, придется все полы поднимать. И вот там я уже как раз таки хочу внутреннюю часть. Я разбирать не буду ничего уже. Не хочу после комнаты дочери все. Это достаточно будет только пол разобрать. Значит, там я по стенам планирую запустить полностью просто пленку. И прям у меня там внутри ДСП сейчас стоит десятка. По нему запущу пленку и по нему же прикручу э, гипсокартон. На вот этой стенке будет, скорее всего, я думаю, что, да, наверное, будет двойной гипсокартон. Дальше на другой стороне дома, так как там нет дороги, я не буду делать, потому что двойной гипсокартон, он добавит звукоизоляции больше. Все, только за счет этого я буду делать по такому принципу. Буду прокручивать прям по пленке, прям без какой-либо контрабрешетки, потому что контрабрешетка в доме, который топится постоянно, она не нужна. Смотрите, и пол, конечно же, поменяю и так далее. То есть все это будет со временем. Как быстро и так далее, я не знаю. В любом случае, если отвечать на вопрос, будет ли это хорошо, да, это будет лучше. Насколько лучше, непонятно. И дешевле все равно, конечно же, сделать было новый дом. Новый дом построить дешевле. но там просто нужно стартово большую сумму денег. И тогда уже начинать. У меня нет этих денег, соответственно... В моем случае мой вариант это ремонтироваться. Ремонтироваться потому что можно кусочками, отрезками, на что время хватает, на что денег собрал. Ну, то и сделал. Вот. Поэтому как-то так я и поступаю. Смотрите, в отсутствии нормальной пароизоляции, как раз таки потому что это ремонт, и здесь это, ну, я все равно ее даже снутри не смогу сделать на 100%, потому что у меня будут в которые я никак не могу обвернуть и так далее. То есть я что-то там попытаюсь понаклеить, фигню какую-то понаделать, но все равно я не решу эту проблему в корне. Поэтому в любом случае, как бы я ни пытался, что бы я ни пытался сделать, в любом случае это будет либо неоправданно дорого и долго, либо вообще нецелесообразно. Поэтому не нужно рассматривать это как образец какой-то, для вот нужно так делать. Нет, это всего лишь один из... Тысяч, наверное, вариантов, кто на что способен и так далее. То есть, ну, просто я показываю э, и рассказываю о том, как я это делал, чем я руководствовался и какими принципами. Если говорить о том, что как сделать, как бы я посоветовал, да, поступить, если вы хотите то же самое делать. И самый грамотный вариант это был бы использование эко-ваты. Влажно-клеевым способом. То есть, нужно было ободрать полностью весь фасад, поставить все бруски, сделать тогда нанести как раз-таки эковату влажно-клеевым способом и потом все закрыть. То есть это был бы вариант, ну, скажем так, беспроигрышный. В данном случае нифига не получается. Для меня это не экономически очень-очень невыгодно, потому что я не могу позволить себе разобрать полностью фасад, чтобы эковальчики пришли и там выполнили свою работу за один раз. А ходить по кусочкам, здесь квадратов-то квадратов. Ребят, здесь окно одно, окно второе, тут чуть-чуть, там чуть-чуть. Проблем дофига, толку нифига, то есть, ну, само по себе экономически, ну, скажем так, вкладывать, ну, сюда, ну, не знаю, то есть здесь я сам для себя и вот кусочками, поэтому у меня другого никакого выбора нет. Эковата формовая, она тоже есть, но это все-таки тоже там будет ее резать, я терпеть не могу, она мне не нравится, но материал сам по себе хороший, отличный, он по звукоизоляции был бы лучше значительно, но... Что имеем, то и имеем, грубо говоря. Но опять же, хочу пояснить, что при отсутствии пароизоляции внутри, да, в данном случае, вот я утеплил до 300 миллиметров, где-то я пир использовал, где-то такую вату, где-то такую. То есть это все э, не относится к делу, что вот, как бы, вот будет влага накапливаться. На сегодняшний день, пока я не сделал ничего другого дальше, в других местах, не утеплил фасад. Проблемы здесь вообще, я считаю, не может быть. Это то же самое, что я одел куртку, грубо говоря, вы оденете, ну или кто-то оденет куртку зимнюю, на... вместо полностью да, куртки или комбинезона оденет только один рукав. С этим рукавом ничего у вас проблем не будет. То есть рука там не будет наверняка потеть, потому что будет распределяться, грубо говоря, тепло в другие места, просто в это оно не пойдет, вот и все. Но выйти будет, ну все же идет по пути меньшего сопротивления, поэтому как и воздух пойдет по пути меньшего сопротивления, так и тепло, теплопотери. То есть будет у вас какая-то неутепленная стенка, а в моем случае это этот кусок, это всего лишь одна шестая. То есть эта часть, еще одна такая же здесь, две части с другой стороны и два торца дома. То есть, ну, вот такая вот история. Поэтому я считаю, что в ближайшие годы это вообще никакой проблемой не будет являться. И в дальнейшем глобальный план у меня, я еще не знаю, конечно, да, но он такой пер первичный, нарисованный в голове, с какими-то идеями фикс. Я думаю, что я сделаю вот как раз-таки после кровли, там, я постараюсь ее тоже приподнять немного. Здесь очень ну, такой дом, скажем, интересный для ремонтов, но очень сложный, он Одно только радует, то он одноэтажный Но есть часть еще и цокольного этажа Но это уже такие, скажем, другие видео должны быть Смотрите, я хочу сделать так Что если я пленкой натяну по стенам Но не сделаю это все-таки я как-то качественно и грамотно Я, скорее всего, не буду натягивать пленку Я также оставлю бумагу я не буду трогать вот именно потолок Ну, за исключением душ, баня, там вот, вот эти вот места Там, конечно, там все по-другому нужно делать то вот как раз таки э -э, в этом варианте я хочу на бумагу просто насыпать эковату полностью. То есть вот то, что там сейчас есть утепление, его все выдрать, выкинуть и просто заполнить эковатой. Во-первых, это звукоизоляция, эковата хоро ну, хорошую звукоизоляцию дает. И плюс она не боится влаги так сильно и проблем не будет. И я считаю так, что... Если я сделал стены, да, то давление пара и так далее, и тепло все будет двигаться максимально, стремиться вверх уже, да, и будет, ну, скажем так, излишки проходить туда. То есть я таким образом пытаюсь, э, но ну, выйти из ситуации, я все равно не решу ее в корне и так далее. Ну, опять же, возвращаемся, это ремонт, и поэтому к этому относиться нужно вот именно как к ремонту, а не к новому строению, в котором вы можете сделать все гарантированно, но хотя сколько вам посмотреть, люди тут же делают... Э, Ошибки на пустом месте при новом строительстве. А здесь, ну, это реновации. Поэтому для тех, кто ремонтируется вот в, дом, в домах, может что-то посмотреть для себя полезное здесь найти. Что касаемо оконных проемов и окон само по себе. Я здесь временно просто прикрутил доски. Отлив, ничего не делал. Здесь просто решеточку, чтобы птицы вату не таскали. Ну, приложил. При прикрепил ее. Новые я буду, конечно же, заказывать 210 миллиметров и буду смотреть уже, отталкиваться, так как здесь дорога, опять же, возвращаемся, эта стенка мне важна по звуку очень сильно, поэтому, чтобы снизить, ну, как бы, звукоизоляцию, здесь будет одинарный пакет снаружи, одинарный внутри, коробка будет 210 миллиметров шириной, но из-за того, что просто... Ну, скажем так, по звукоизоляции это будет, ну, самый такой идеальный вариант. Да, не дороже, да, это вроде как здесь особо под крышей, ну, ну, ничего страшного, в любом случае звукоизоляцию она мне даст. Плюс мне нужно, чтобы открывалось это окно. Где большое окно, то там, скорее всего, хотя не уверен, я либо закажу одно глухое окно с двойным стеклопакетом, там, ну, какие, ширина, толщина, там, по максимуму возьму звукоизоляцию. И дверь то же самое будет хорошая, с пакетами, и тоже по звукоизоляции буду брать максимально. Все. Это вот что касаемо вот именно как раз-таки вот этих двух окон. Потому что в душ, в баню мне окна не нужны, по сути, ну там супер звукоизолирующие, Потому что, ну там, когда ты в бане, ну тебе все равно. В душе то же самое, тебе все равно. Здесь комнаты и жилое пространство. Здесь это очень важно. Вот. И буду ставить я его, конечно же, окна уже в теплый контур, то есть либо за заподлицо с гипсокартоном, либо я буду ставить за подлецо с деревом с этой стороны. Там будут маленькие откосики, подоконничек, к чему жена очень даже рада, что там, конечно же, цветы туда пристроят. Но посмотрим, в общем, как оно будет, так оно и будет. Я потом, конечно же, покажу. Что касаемо цоколя, да, и вы сказали, а как поступить, ну, хорошо здесь терраса. И здесь действительно терраса, здесь этой проблемы никакой нет, что нависает ну, стена над цоколем. Цоколь, ну, слишком глубоко находится внутри. Конечно же, здесь я ничего делать не буду, утеплять мне не надо. Кто не смотрел видео, э там в папочке заходите, у меня все по папкам разложено. Там как раз есть папка «Мой дом», смотрите видео ремонт комнаты дочери или что-то такое вот это все что касается моего дома там по названиям более менее понятно я разбираю там как раз таки изнутри и там понятно как вы, выглядит весь пирог и стены и пола в настоящее время то есть там пол по грунту бетонная стяжка и кусочек маленький фундамента который утеплен изнутри ну, пускай там какими-то этими стружка с цементом, грубо говоря, какие-то плиты такие доисторические, да, но все же утепление есть, присутствует. Соответственно, я, когда буду разбирать пол там внутри, я доутеплю и сделаю это все будет нормально и лучше, улучшу по максимуму этот вариант. Но сейчас все равно получается так, что теплый контур, он находится выше значительно, чем сам по себе верх фундамента. Поэтому, ну, это как бы финская схема, она достаточно давно, да до... Достаточно давно, ну, скажем, используется, отработано и ну, нормальный вариант. То есть я просто при помощи современных материалов смогу улучшить ситуацию. Все, на этом как бы закончено. Здесь я утеплять цоколь пока не планирую, не знаю, как что дальше будет. Но здесь мне это не требуется. Здесь терраса, ничего, эстетически это все выглядит нормально. И не будет никакой проблемы. На других стенках... Там, безусловно, там нужно будет увеличивать на цоколь, утеплять. Я буду это делать, но ну, только ради того, чтобы это была больше эстетика, потому что ну, тепло, по сути, сильно так меня там не интересует. Но посмотрим. Пока у меня э, вариантов других никаких нет. Я знаю, как я это буду делать, и вот когда я приду к этому, я вам покажу и расскажу, как я это буду делать и как сможете это сделать вы. Хочу сделать пояснение по поводу, что люди многие считают, вот смотри, как получается ободрал доски и так далее, все вроде как целое и хорошее, но ну, ничего там не произошло и отсутствие вент зазора было напрочь. То есть и зачем он нужен? Ребята, здесь э, вы глубоко ошибаетесь. То было 100 миллиметров и поэтому когда, ну скажем так, это принцип тот же самый. Как и палатка. В палатке зимой с печкой тоже будет тепло. Вопрос, сколько вы будете топить, это другой вопрос. То есть вопрос только теплопотерь, не более того. Но э, в данном случае, если вы сделаете, ну скажем, там за счет того, что стенка небольшая, прогрев идет полностью, высыхание. И, ну, по сути проблем не будет. Это одно дело. Но вот если взять, как в моем варианте, 300 мм и без вент здесь вы хапните по самые «не балуйся». Плюс еще, что вы будете использовать в качестве ветрозащиты, это тоже будет влиять. Поэтому про вот те вопросы, ну вот это же было и это существовало, если вы хотите себе построить 100 миллиметров дом, а это, ну я не знаю, смотрите, у нас 150 миллиметров для наполовину теплого гаража, 150 миллиметров утепления. Да? Вдумайтесь. А там температура подразумевается просто там плюс 5, вот грубо говоря, вот такая, только плюсовая. И все, там никто не собирается топить до чего-то там сумасшедшего. Главное, чтобы был небольшой плюс. Все. И это 150 миллиметров. А вы хотите 100 миллиметров? Ну, хотите, пожалуйста, делайте. Можете не делать зазор. Может быть, у вас будет все хорошо, так же, как и у меня. Ну, не, не забывайте о том, что топить будете греть и сушить. За свои деньги. То есть вопрос, куда вы хотите вложить деньги свои. Если вы хотите вложить в утеплитель деньги, в утепление, да, вы вкладываете. Я считаю, что это одноразово. Если вы хотите вкладывать постоянно, там у вас газ бесплатный, ну ради бога мечтайте, что он будет всю жизнь всегда и там, я не знаю, на 33 поколения тоже бесплатным. Я так, честно говоря, не думаю. Все идет как раз-таки к обратному. То есть, найдут способ нас э, нагнуть и ободрать. Так что, э, сказок не бывает, в общем, чудес тоже. В современном каркасном домостроении вент-зазор обязателен. Вот я сколько лет уже строю, да, эти каркасные дома. И получается, я нигде не вижу, не видел. И я считаю, что это правильно, это грамотно. Отсутствие вент-зазора. То есть, нет. Плюс еще это, какой размер этого вент-зазора будет, это тоже будет важно как у вас будет заходить воздух изнутри, как он у вас будет выходить э, там под, под кровельное пространство и так далее. Тут все, все очень непросто. Так что это должно быть в современном мире. Если вы строите современный дом, вент, зазор, вас просто обязан быть без него никак. Вы сделаете только хуже, ничего лучше не сделаете. А вопрос экономии бруска, ну я считаю так, что... Опять же, почему я настаиваю, не настаиваю, а говорю о том, что многим людям нужно запретить строиться. Почему? Потому что ну, это из, ну, скажем так, добрых соображений. Потому что не каждый может потянуть, не каждый понимает, что такое строительство. И потом начинается вот эта экономия вплоть на всем, грубо говоря. Да? А потом вот черные шурупы, вот то или вот все. Ну, потому что у людей денег нет, и они выбирают, вот шурупы лежат, нужно использовать вот такие дорогие, а он берет вот такие же, но дешевые, да, потому что там нет покрытия, нет этого, нет этого, нет этого, да. Первое, нет денег, второе, нет знания, третье, нет опыта. Вот и все, и получается у вас вот этот вот проблемы на проблемах, так что здесь все-таки много ограничений, и это не всегда плохо, когда ограничивают. Все-таки ну, без, без определенных законов и так далее был бы хаос в мире. И это было бы неправильно. В качестве ребра жесткости я не использовал никакие диагонали. То есть они, есть часть диагоналей внутри. Кто не смотрел видео, зайдите в папочку, посмотрите, там, как я разбирал у дочки в комнате стены. Там все видно прекрасно и все станет на свои места. Я же, в свою очередь, считаю, что я сделал жестче намного каркас и опять же, тут посмотрел еще, ну так как у меня, давайте начну с того, что, получается, я первый каркас сотку на старую сотку э, добавил вертикально, где у, у окон находилось, и в углах я добавил дополнительные стойки. Потом я сделал по этим же опять Стойкам еще, опять продолжил, тот же самый, и то уже поперечные уже вставлял между какими-то отрезками. То есть у меня поперечные стоят между отрезками, которые я скрепил там с основным каркасом при помощи шурупов 8 на 200 по-моему, если мне не изменяет память. И они как раз-таки еще и скручены и с этими стойками. тут Они короткими кусками получается и у них есть определенная жесткость в разных направлениях. Это нужно смотреть. И уже поверх я делал вертикальный каркас, на который крепил ветрозащитный гипсокартон, который у меня является как бы, как и ветрозащита, и также он является ребром жесткости. Прибивал я его на гвозди горячего цинка, горячего цинкования, при помощи пневматического пистолета. Это очень быстро и просто. Ну, так как я считаю, что вообще вот это хорошая Система использования гипсокартона. У него огромное количество преимуществ по сравнению с другими материалами. И вот смотрите, у меня получается так, что весь каркас, к которому я прибивал гипсокартон, некоторые могут сказать, что вот это здесь не работает, не придает ребра жесткости. На, потому что якобы на обрешетку, либо контр-утепление, там обрешетку, бруски, нельзя крепить листовой материал в качестве жесткого ребра, ну, ребра жесткости Это неправда. У нас инженеры, конструкторы используют этот прием постоянно. И то есть здесь вопрос расчетов. Если просто одни люди не умеют ничего считать и не хотят учиться, то это один вопрос. Но говорят, а другие начнут слушать. Это неправильно. Ребят, не делайте так. Всему есть какие-то решения, объяснения. Просто вопрос. Одни знают и умеют, другие не знают и не умеют. Ну, еще, наверное, не хотят научиться. Поэтому я считаю, что я сделал жестко, я сделал крепко, и проблем никаких нет. Хочу еще дополнить одно. Там пару, по-моему, комментариев было, почему я не сделал ниже, не опустил, скажем так, не зашел нижней доской на цоколь. На фундамент тем самым ну как бы дал бы дополнительное утепление этот вариант плохой почему потому что ну либо он но ну, он просто более трудозатратный более ну, больше имеет недостатков нежели преимуществ поэтому я его и не использовал первое смотрите это высота цоколя у меня здесь цоколь причем это вот какие 60 шестидесятые годы, он уже здесь 400 миллиметров у меня есть Хороших, 400 миллиметров. Поэтому нижняя доска, и вот вы увидели там, что вот одно или второе, что доски более-менее нормальные. Это и есть причина, потому что отброс капель воды, дождя и так далее, он не может долетать до, ну, в общем, постоянного намокания фасада не происходило. Из-за этого и фасад-то хороший, и дом, ну, каркас, ну, можно сказать, что крепкий для таких лет и для такой ситуации вообще. В принципе... Поэтому опускать ниже нет смысла совершенно. Второй момент, ну, то есть это первый момент. Второй момент, это то, что если взять доску, доска, она нижняя, обвязочная, она более-менее ровная, да, и я фиксировался именно прям к ней, то есть я каркас один скрепил с другим, я их связал вместе, вместе, и подпер уголками, кто-то мне даже написал почему-то, что я там какие-то неправильные взял анкерные болты. Честно говоря, я не понял. Какое-то, по-моему, ну, такое себе мероприятие. Ну да ладно, бог бы с ним. Смотрите. Ну вот как раз-таки, если бы я опустил ниже, то тогда цоколь, он не такой ровный, как эта доска. Я, во-первых, доску бы не связал, да, привязался бы только к цоколю. Во-вторых, мне бы еще пришлось что-то там выпиливать, выравнивать и так далее, подрезать. Там, в общем, была бы такая ерунда. Плюс мне пришлось бы еще прокладывать отсечку между доской и фундаментом. Да, если кто обратил внимание, я на все металлические уголки положил, приклеил битумные кусочки. Битумные самоклейки, такие, у нас обрезки остаются. Просто взял эти обрезки и приклеил. Все, она самоклейка. За счет этого нет контакта древесины с металлом. Конденсация, коррозия там или еще что-то, все будет ну, значительно лучше. А здесь бы пришлось уже защищаться от бетона. Ну, в общем, ничего хорошего от этого я не получил бы. Вот и все. Только усложнил бы себе задачу и ну, как бы бессмысленная трата времени без каких-либо э, преимуществ. Утеплить цоколь можно и другими способами все равно придется наращивать, то есть в любом случае цоколь придется делать на видимых частях здания, и там уже придется, ну что-то придумать по-другому совершенно. Так а зачем тогда изначально усложнять себе задачу? Поэтому я вот так считаю. Что касаемо вредителей, грызунов и так далее. Но у меня здесь на участке есть большие дубы, их много, я потихонечку выпиливаю, но вы прекрасно можете понимать, что у них еды здесь, у зверей, полным-полно. люди, и то есть это просто здесь капец какой-то. Жена ворчит постоянно, как начинаются вот листопады. Все, это жуть какая-то. И опять же, белка. Белка, она вроде как милый зверек, но вот если вы обратили внимание на видео, да, что она делает... Она берет эти желуди, собирает, а потом начинает вот в землю их закапывать, а потом удивляюсь, где тут, раз, бац, тут какой-то росток пошел, там росток. И если вот как здесь жила бабушка, которая там уже не могла ну, ухаживать за участком и так далее, то есть она белка здесь везде делает свои какие-то нычки, прячет, попрячет, попрячет, и если... Не косить газонокосилкой постоянно, не проезжать да, по этому месту, потому что росточек начинает, ну, если газонокосилка, то он ну, его подрезает. Грубо говоря, не успевает ничего, ну, корениться. То вот как раз-таки, если оставить это на пару лет, без газонокосилки, то здесь просто начнет произрастать, блин, его знает что. Что тут и было. Тут поэтому все заросшее, это все вот еще и участок нужно облагораживать и так далее. Так вот, белка... По осени она рассаду делает, грубо говоря, дубов здесь увеличивает, вот проблемы создает. А по весне все начали ломиться в дом. То есть то птицы присматривают, где что, куда можно забраться, гнездышко себе сделать. Белка прибежала. С одной стороны здесь ну, терраса, есть, крыша, кровля, и она под край. То с одной стороны лезет и пытается там прогрызть, расширить. Я еще не поставил накладные... Ну, начальники, скажем так, пока еще не прикрыл. И вот она пытается увеличить отверстие. С другой стороны, она по торцам дома то же самое еще. Воздух может ходить спокойно туда-сюда. Там тоже не сделано. Надо прикрывать. Потому что она с одной стороны ее выгнали, да, с другой стороны стала забираться. Посмотрела, а здесь дырку нашла. И стала там уже вагонку портить, поджирать, разгрызать. Поэтому зверьки это такое себе. Что касаемо мышей. Мыши в доме, ну вот как бы в жилом пространстве наверх, они не выходят никогда. Слышим очень-очень редко в какой-то вот осенний, да, осенний какой-то период. Они откуда-то забегают, но у них есть э, возможность пробежать, так как пол по лагам, там утеплитель. Соответственно, им грызть ничего не надо, они могут вот такими петлями ходить где лага заканчивается, там они и пройдут. Когда я на кухне ломал, там перегородки разбирал, у них появился выход спокойный в дом, и было пару раз там э, они в доме, потому что мы только заехали, это было ну, такой хаос, все на полу, пока непонятно, мы там что-то пытаемся покрасить по-быстрому, чтобы, ну, там, более-менее было почище, получше, чтобы, ну первичная, Поэтому все, там продукты лежали где-то в сумках на полу, ничего было не разобрано. И вот они забежали, да, ночью под утро проснулся, что вот от хруста, от, от их наглости, скажем так. Ну, я там сразу сеткой закрыл, они опять на следующую ночь сделали попытку пробраться, но все-таки сетку здесь попробовали никак, добрались, не дошли. Ну, пришли я, то есть пены напенил, они пену растормошили, до сетки уперлись и все. Дальше уже все, они там деревяшку, но это слишком трудозатратно. Я не считаю, что вообще мышь будет вот заниматься такой ерундой. У нее жизнь короткая, чтобы ей нужно там прогрызать какие-то туннели. Они я говорю, что вот они, видно было, вот просто где лаги, да, выходили в перегородке. Я видел, я разобрал часть перегородки, скажем, ну, снял обшивку. И видел, что вот здесь лага, здесь лага, здесь лага, ну, здесь лага. И вот ходы идут вот так вот. То есть они... Они не будут даже, зачем ей прогрызать, когда она может по утеплителю там про что-то мягенькое, легкое для себя сделать. Но они приходят опять же в дом не за едой, они приходят греться. И вот как раз почему я поставил сетку с внутренней стороны, это как раз таки место, где, ну, грубо говоря, стык пола и стык стены. И они могут под полом проходить и теоретически могут в стену зайти. И вот чтобы ну, этого не происходило на новой стене, я уже попытался таким образом ограничить. На боковых стенках я сделал широкой сеткой, поставил на самих углах уже, потому что там были и туннели, здесь не было ничего, но все же я как бы сделал таким образом. Плюс я наверху поставил эти все перемычки, которые будут отсекать ну, из дерева. Плюс сетку я там сделал, сетку полностью широкую я завернул сюда и добавочно между стропил. Ну, здесь получается, стропила хоть это фермы, но они собраны вручную. И доски, ну, две доски посередине вставки там нижние такие стоят. Ну, скажем так, это 60-е годы, поэтому МЗП еще не было. Соответственно, выполнено таким образом. И с другой стороны дома у меня там доски есть приставленные к дому. Жена видела, что вот как раз-таки между стропил мышка по моей доске, грубо говоря, хик, забралась и туда пынц, забралась. То есть они откуда-то могут зайти непонятно откуда сейчас и непонятно куда пройти. То есть они вот только сейчас у них ограничения получается э, в комнату дочери. Навряд ли они попрутся. Почему? Потому что по полу там есть экструдированный пенополистирол. И он все-таки не такой, как обычный. Его сложно будет, сложнее значительно разгрызать. Ну, было бы слышно на самом-то деле. Ну, зачем им нужны какие-то сложности, когда есть там под, под полом идут, грубо говоря, трубы отопления. И они же идут греться, по сути. Им нужно, нужно тепло. Вот, поэтому никто не вылезает и так далее. И также я в вент перекрыл по низу и все закрыл по верху. Все, я считаю, что я поступил абсолютно правильно, абсолютно грамотно, на мой взгляд, насколько мне хватило моих знаний и пониманий. Поэтому я считаю, я тем самым улучшил дом, сделал его хоть чуточку, но лучше, но я не решил глобальную проблему, поэтому не нужно даже спрашивать меня, насколько стало теплее или не, либо те, не теплее, да, дуть от этой стенки перестала. Стена стала теплее, звукоизоляция стала лучше, но не полноценно, потому что окна еще старые стоят. Но э, жена заметила, что в нашей комнате уже, вот здесь, где это окно, то радиатор включается, очень-очень ну, редко, очень редко. То есть раньше он, ну, как, как и все, включались, включался, выключался, включался, выключался. То здесь он уже практически не выключ... ну, точнее, не включается. Вот, поэтому все равно... Однозначно можно сказать, что этот, это утепление дома, оно не прошло просто так, и свои плоды оно уже приносит. По отоплению пока не сказать, да и потом тоже будет очень сложно сказать, потому что отопление завязано все-таки с горячей водой. А здесь вопрос, сколько у вас девочек в доме и как часто они любят принимать душ. Все. Понимаете, могут на. Скажем, девчонки могут понажечь воды больше. И будет непонятно Я ж не буду отмерять, сколько солярки ушло на воду, а сколько на это я не могу это разделить. И поэтому просто ну, круглогодично. Насколько хватило бака, да, это можно сказать. А тут все-таки идет условие вот именно с водой с горячей. Поэтому я считаю, я ответил на все эти вопросы. Хочу пожелать всем удачи и до новых встреч!